Странная закономерность, уже который год подряд на детские песенные конкурсы, Армения упорно отправляет участников по имени Миша Григорян. Это не один и тот же человек, но объединяет их то, что оба не отличаются особыми талантами, о чем говорят далеко не призовые места, завоеванные мальчишками. И, кроме того, у обоих есть одно бесценное качество. Они оба являются уроженцами Карабаха и могут появляясь на российских и международных конкурсах, гордо заявлять в микрофон, что представляют Армению, Степанакерт. На самом деле это азербайджанский ханкенди. В прошлом году один из миш занял всего лишь девятое место на голос дети, то есть не проявил уникальных способностей, которые потрясли бы зрителей и жюри. В этом году его сменил на российском Первом канале, его коллега по детской группе. Другой Миша Григорян из Карабаха, который тоже не сумел до сих пор обеспечить Армении победу на разнообразных конкурсах, куда отправлялся исключительно в пропагандистских целях. «Меня зовут Миша Григорян. Я из Армении, Степанакерта, мне 10 лет», — заявил ребенок. И эти его слова вызвали в соцсетях истерику восторга, за которым потерялось, собственно, само его выступление. Стоит напомнить, что этот Миша в 2017 году представлял Армению на детском Евровидении в Тбилиси, где занял шестое место и оказался по вине взрослых в центре неприятной истории. Незадолго до начала этого на армянском сайте конкурса появилось сообщение, что представляющий Армению Григорян учится в школе номер три города Степанакерт, Ханкенди, и является активным участником группы «Голоса Арциаха». Вот такой казус. Как такое может быть, ведь это новообразование не признал никто, в том числе и Армения. Но это не смущает армянский агитпроп. Учитывая, что Армения неоднократно делала попытки выставить на международных конкурсах так называемый флаг и символику сепаратистского образования, созданного ею на оккупированных территориях Азербайджана, азербайджанская сторона приняла меры и выступила с вполне законным протестом. В ответ на этот протест, Европейский вещательный союз подчеркнул, что предотвратит демонстрацию флага сепаратистского режима Нагорного Карабаха на конкурсе «Детское Евровидение-2017». Европейский вещательный союз оставляет за собой право на устранение любого действия, создающего проблемы во время прямого эфира конкурса Евровидения. Сюда входят флаги любой формы, оскорбляющие зрителей, либо носящие политический и коммерческий характер, отмечалось в комментарии этого союза. Несмотря на неоднократные некрасивые скандалы, которые завершались непременным бегством армянских провокаторов, Армения решила попытать судьбу еще раз. Снова выставив на голос дети в этом году Мишу из Степанакерта. Конечно же, в Армении есть немало талантливых ребятишек, которые могли бы достойно и успешно представить эту страну на международных конкурсах. Но Армении нужна дешевая грязная пропаганда, в которую Агитпроп не стыдится втягивать даже детей. А маленькому Мише, независимо от того... Чему его учат в его школе номер три города Ханкенди, следует знать, что Карабах никогда не был и никогда не будет Арменией. И неважно, заявит он это с милой улыбкой по Первому каналу, или нет. И вообще, после скандала на детском евроведении позапрошлого года, мальчик Миша подрос и должен был бы, уже начать думать своей головой. Если еще, конечно, армянский эгитпроп не превратил его в зомби. Жалко детей, конечно. Армения их втягивает в свои грязные провокации.